Природа отвратительная, в ней все безобразно, а красота ее примитивно и надоедлива. Природа заставляет человека деградировать, так как именно она дает инстинкты. Природа никогда не думает, сможет ли душевно человек перенести то, что она ему дает, или нет. Кого-то она делает красивым, а кого-то отвратным, толстым и безалаберным. Я люблю осень, когда природа засыпает, устает и засыхает. Люблю зиму, когда природа умирает. Люблю дождь, когда природа рыдает и страдает. Это цитата. У меня было странное чувство, когда я наткнулся на нее. Хотя, почему все люди должны думать, чувствовать и относиться к чему-либо одинаково? Каждый имеет право на свое мнение. Почему же я люблю природу? Потому что тебе легко, нет напряжения, чувствуешь себя естественно, не нужны маски, не нужны навязываемые правила. А это способствует хорошему расслаблению и тела, и мозга. Природа никогда не надоедает, потому что она всегда разная, всегда новая. Весна, лето, осень, зима. Солнце, ветер, дождь, снег. Небо, горы, море, лес, поле. Деревья, цветы, рыбы, птицы, звери. И ничего от тебя не требует. Только не навреди салют друзья ну вот очередной раз я выбрался а, на разведку по грибы что-то не сильно удачные были первые разы а, вот наверное я опоздал все-таки да и как-то наш район почему-то а, дожди обходит стороной в этот раз и лес абсолютно сухой Грибов в этом году как-то вот конкретно у нас не очень много ну, мало я бы сказал наверное надо ехать куда-то в другую в другие места знаю в других местах с... собирают очень даже неплохо но лень <с> честно говоря так что будем искать в наших местах фу непролажные чаще вот такие ну, ладно немножко другой маршрут тот же, по сути, лес. Ну, он достаточно большой, поэтому места много. Вот, маршрут чуть изменил. Сейчас посмотрим, посмотрим, что тут есть. Может быть, сейчас уже время такое. Уже опять должны пойти, наверное, скоро. А я тут все белые собираю. Ну, посмотрим. Поехали. Вот, нашел. Что это за грибочки? Кто-нибудь знает? Такие прям белые-белые. А -а -а. Что это такое? А, не, пахнет не очень. Землей прям. А вот это что? Грусть? Я на самом деле беру грибы, только белые эти лисички ну по поносиноки само собой очень похож на грусть правильно я думаю брать не буду особенно я такие не, не, не беру не знаю что с ними делать а вот это что свинушка какая-нибудь мои познания в грибах желать лучшего. Червивый. Во, полянка беленьких каких огромных лопухов. О, целая куча. Ну, в прошлый раз я ходил, даже этого не было. Вот полно. Наверное, остальные грибы должны быть. Ну, пойдем, посмотрим. А вот, похоже, первый. Несколько лисичек нашел. Вот. Пока все. Минут за сорок. О! Опята, ребята, похоже, пошли, смотрите. Во. Да. Какие-то уже большие. О. Слушай, это опята. Похоже вообще-то на опята с юбочкой. Большие уже. Странные. Вот это вот красавец стоит, просто картинка. Смотрите. О, какого хороший. Вот это нога. О-о-о. Вот это, да. Это на целую сковородку. Так, смотрим, еще может быть есть в округе. Что-то одиночные они. Ну вот, пожалуй, все, друзья. Хожу я уже два часа. Пойду я в сторону уже дома. Это все старые места и новые места проверил а, видимо в этом сезоне я пролетел благородными грибами будем теперь рассчитывать на опята вот ну что я там собрал -то? один белый до да, горстку лисичек о но ну, белый хороший вот а но ну, лесом. вот такие уже глаз замылился вот вот таких вот, прям, я не знаю, на каждом шагу поляны. Уже голова от них едет. В общем, лично я погулял. Если я вдруг на обратном пути что-нибудь найду, еще интересное покажу. А так... А... Все. Вот несколько дней назад я был еще на разведке. Покажу, что я там собра... насобирал. Ну, как насобирал, ничего я там не собрал. Я уже хожу смотрю И ничего не насмотрел Ни лисички ни одной, ни белого Ничего остального Сраешки попадаются только и все Так что пойдем дальше Фи. О, Во. Вот только сказал что ничего не попадается А тут такое Большое Уже наверное нога прям хорошая о. Не, кстати такой ничего крепенький вроде посмотрим а. как всегда так хочется набрать лисичек а встречается только ничего не встречается Смотрите, какой красавец подосинович. Хорошенький. Ну, в общем, друзья, хожу я уже полтора часа где-то. И нашел один белый, один подосиновичек. И все. всем друзья полных корзинах грибов свежего воздуха куча здоровья как обычно И всем пока Вот все-таки интересное что-то попалось по дороге. О, красная шляпка. Иду мимо. Смотри, что-то краснеет. А, наверное, уже тут его подъел. Ну ничего, возьмем. Так еще пару перерощенных подберезовиков. Видел и все. Ну давай, на базу. Где моя палочка? Вот она.